Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 6 октября 2017 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев со мной в студии. Андрей Константин. У нас прямой эфир, вещаемый из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 29 дней, с чем я вас и поздравляю. Так что все развивается по плану. Ну, планы разные бывают у них одни планы, у нас другие планы. Вот у Надежды Беловой сейчас проходит обыск в Пушкино. Это старое Ярославское шоссе, дом один. Так что кто а, там дом один? Дом 1. А, а, это часть, бывшая. Общежитие. Да, пожарной части, общежитие пожарной части. Поэтому всех соратников просим немедленно выдвинуться туда, поддержать Надю. Аплодисментами да. город Пушкина старая Старое Ярославское шоссе. Да, значит, на сайте пять одиннадцать две Завтра с раннего утра можно будет через взять ссылку и войти через вебинар на марафон. То есть артподготовка, независимо от того, что у Надежды там проходит обыски, будет проводить этот марафон с раннего утра, то есть с того момента, как начнутся все действия на Дальнем Востоке. Протестные действия. Мы будем это все освещать, будем в эфире. Мы сейчас вот определяем, распределяем ролик, кто что будет делать. Ну, в общем, с раннего утра мы будем в эфире. И можно будет также выйти всем в эфир через вебинар, адрес которого находится, я напоминаю, на сайте 511 -2017 орг точка да и .org. там по ссылке э, вебинар надо искать вебинар надежды беловой угу. регионы да потому что ну как бы ничего не, не меняется Командировка в отменяется. Да, тут, видите, мы не ожидали, что будет такой всплеск. У нас э, мы запланировали, но получилось так, что мы нужны все в эфире. Вот такая ситуация. То есть, мы прокататься в Биарице можем достаточно далеко нам туда ехать. Да? Но, тем не менее, машины заправлены, флаги вставлены. Ну, да, так что там будут наши соратники и я думаю, что все там тоже получится, но наша задача чтобы получилось в России так, так мы делаем не во Франции хотя нам инкриминируют вот и значит напоминаю, что мы завтра все выходим с лозунгами Путина утиль, путилизация, вот и утиль, что нужно ботинки бросать и так далее, и развешивать, лозунги писать. Если не можете развешивать на деревьях или на проводах, вешайте у себя на окнах, в домах, в квартирах. Да, вот я видео сейчас покажу, прям интересное вот такое видео, видите, вот. Едет человек, видит, ботинки висят, не понимает, что происходит. Ботинки висят на проводах. Едет дальше следующие провода, на следующих вроде как бы нет ничего, а вот через одни опять висят ботинки. Я вот. думаю, что пока смотрят видео, можно сказать, что да. плохих людей поздравляют заранее, поздравить Володю нашего любимого. Ну, мы уже поздравляем, да, уже висят... Висят труба ботинки, планы не сбылись, чтобы ты не прожил еще лет сто. Да нет, пусть он сто лет живет, нет вопросов. Сто лет будет он рассказывать, как они все это делали, как там воровали, разваливали Россию и так далее. Еще ботинки, ну и так далее. То есть там на каждом проводе ботинки. Вот так выглядит путилизация сейчас в России. Сейчас мы покажем. То есть это не только ботинки. Это вот на памятнике даже, представляете. Вот путилизация написана. Да, да он... и будет еще сегодня выложено видео Александра Старгуева. То, что он сам снял, оно будет выложено в эфире. Так что после эфира, после передачи можно будет по ссылке его посмотреть. Да. Не пропустите, это очень важное видео. Вот надписи 5.11.17, доска объявлений, тут внизу написано, вот листовка, что 5.11. революция, чтобы никто не перепутал. Еще вот. мне сегодня прислали видео, делают монетки, революция 5.11.17, круглые серые, женщина прислала, разбрасывает по улицам. Просто в листья. И дворники подметают, и под ногами мучается. эта листовка. Всероссийская путилизация, да, путилизация. А то мы иногда говорим, Путинизация там. Но это как бы это уже не имеет значения. Мы понимаем, о чем речь идет. Путилизация. Вот так это выглядит. Вот и старый дырявый лапоть. А вот Вова отвечает вот таким образом. Сегодня в Москве, замечены рядом там с Москва-Сити, вот такие вот, значит, эти, как они, тигры у них называются, БТРы, тигры и автозаки. И вот такие вот в Саратове ходят полицейские с дружинниками. А? Где-то видео есть там. А, видео там тоже есть? Сейчас покажем тогда. Вот, я просто не до конца ничего не показал. Да, вот да, такая да. Вова, голова Вовы в банке. Подарок Мальцу. Вроде день рождения Вовы, так что это ему подарок, его голова, да. да вот. Очень много, вот запускают в Тольятти. Это а... общественный транспорт Да, тут поводу автобусов. Да, общественный транспорт. Добрый автобус. Вот салют. Вот это. Вот. Вчера это. Да, вот это. Вот а это. В салют. Вот это. Вот это. Вот Тут показано, что подарим тебе голову Майцева в банке. Да-да, да Питер, Воденцова. Вот, да. ничего не меняется. Из у нас вытолкали, а Ассалют. Продолж... салюты там продолжаются. Так, вот бронетехника в Москве, вот это видео, ну, вот их сколько, смотрите, то есть э, с КПВТшками они едут, видите, на БТР, чтобы как в девяносто третьем году пострелять из КПВТшек по народу, ну тут уж не получится, ребят, так просто, безнаказанно. Еще пишут по поводу того, что Камикадзе обратился, да, мы с ним ведем переговоры, договорились вроде как на воскресенье пока. Вот 7 октября тут плакат в Питере с Алексеем Навальным. Встреча на Марсовом поле. Навального там, вероятно, не будет. Но встреча состоится при любой погоде. Так что давайте мы там будем встречаться. Это очень хорошо и очень правильно. То, что сейчас происходит. Нам не верили, что... Вы спрашиваете, Мальцев, будешь отвечать Камикадзе? А мы же связались с Камикадзе, все, мы все решили, так что никаких вопросов, я надеюсь, все пройдет в штатном режиме. Да. да. Вот. И э, Мосгорсуд оставил Алексея Навального под арестом, Волкова опять суд загнал на 20 суток, а вот прокуратура Санкт-Петербурга Пишут, не поддавайтесь на провокации. Такие, значит, листовки распространяют, вещают, что ни одно собрание, Т -т -т -т... вот сейчас я зачитаю, ни одно собрание, митинг 96 или пикетирование граждан на 7-8 октября. То есть они уже понимают, о чем речь идет. Мы говорим о 7, они уже говорят о 8. Кореец Коломеец пишет, Мальцев неудачник, а вот Кореец Коломеец удачник, судя по всему, что он сидит здесь, представляешь, ненавидит Мальцева и вынужден сидеть здесь и писать. И писать это, представляешь, это воля хуже не воля. Я вот, слава богу, в своем возрасте имею возможность общаться только с теми людьми, которые мне нравятся, да, а ему приходится общаться с Мальцевым, которого он не любит, представляешь удачник вот этот кореец да. <смех> я так понимаю канонерская лодка кореец да? там где-то должен быть рядом еще этот еще одно объявление. варяг, варяг да. у нас еще одно важное объявление в бегущей строке бегут те контакты по которым можно завтра связываться, скидывать информацию в виде фотографий видеоматериалов, каких-то сюжетов для того, чтобы мы понимали, что происходит и координировали и еще Елена вялова спрашивает вопрос. Тядь Сава, вот в Турции вышли фанатики исламисты Эрдогана защищать. А 5 одиннадцатого 11 фанатики путинисты могут выйти? Нет. Путинизм это тоже религия своего рода. Да, но они никуда не пойдут по многим причинам. И первая причина, что их очень мало. И они сами не уверены в том, что они говорят. Они сами, вот вы посмотрите, как эти нодовцы, всякие серповцы, они пытаются сами себя убедить. Вот когда ты разговариваешь, ты видишь, он не тебя убеждает, он себя убеждает. И это очень важно. Почему? Потому что их называют фанатиками. Они там за какой-то отдельный путь России, за империю, за все что угодно. Но они не за Путина. Это они убеждают себя, что другого выхода нет. Понимаешь? А других выходов очень много. Кстати, этого квазилевса то разбанили. Вот так, видишь? Ну, разбанится прямо сейчас. прям сейчас разбанится. Ссылку на свой канал, на почту. Там проблема большая. раз Разбанить нужна ссылка на ваш канал. И, ребят, не флудите. По поводу шокера пишет вопрос, забивает чат. Люди не могут пробиться. Берите все, что хотите. Здесь вам никто не указывает. Да, да. Вот если вы пошли на фермерский рынок и купили там что-то с, с этикеткой. Да, да, да, да. Вот, вот это вот куда вообще чершот. инструмент, Тем более осень, надо листву убирать. Да. Лена в чате, она напоминает, что в Твери завтра 7 15.00 состоится акция в сквере напротив Твердского политехнического университета на проспекте Ленина. Так что... Да, да, в Чебак, в Сарах в тоже вот состоится, и мы призываем тех, кто поддерживает Навального, прийти на разрешенную акцию. Вначале она будет на улице Чандрова, да, ДК «Салют». А потом, уже когда у вас будет мероприятие в, на набережной там или где все вместе с подготовкой приходите там бы у ДК салют развернете плакаты и все будет нормально чижика пыжка в, на чижка пыжшка в петербурге надели противогаз над фотки обошли до да. разблокировали очень хорошо спасибо. Я, я, я счастлив. Сразу да, после региональных выборов в Иркутской области уволили четырех директоров школ. По всей России вообще безумное количество уволили после вот этих выборов. Знаете, за что? За то, что люди сказали «все, хорош, ну ее нафиг, не хотим больше подтасовывать, не хотим этой власти». Все, убрали директоров. В общем-то, представляешь, там в Иркутской области это достаточно хлебное место. То есть, остальные просто вообще ничего не имеют. Директор школы хоть что-то там может. Да? И все равно люди не подписались на, на такую мерзость. Глава Тверского района призвал власти соблюдать Конституцию на нации 7 октября. Глава муниципального округа Тверского гор... Тверской города Москвы Яков Якубович написал письмо, я его опубликовал у себя на Твиттере, в том числе прочитайте о том, что Конституция, в общем-то, не дает ему расширительных никаких толкований и попросил у правоохранителей соблюдать законность, соблюдать Конституцию, то есть таким образом Известив их о том, что любые их действия на срыв мероприятий являются антиконституционными. Очень хорошо и очень правильно. В Госдуме предложили раз... разрешить митинги без согласования. Молодцы, да, депутат Госдумы Владимир Сысоев готовит поправки в закон о собраниях, митингах, демонстрациях, 6-5-й, разрешающий собрание граждан без согласования с Мэри. Мы сейчас заживем. Да. Это... Да. То есть, видите, огромное количество людей включается в этот процесс. На самом деле, все те, кто включается в этот процесс, ну, они же не думают, что эта власть согласится соблюдать конституцию законность. Но если 17 лет этого не делал, 18. Уже 18 лет, понятно, что они это, эти бросы делают, в общем-то, для того, чтобы обозначить свою позицию. Просто обозначить свою позицию неприятие того, что несет эта власть. Следственный комитет Новосибирской области рассказал подробности происшествия около исправительной колонии номер три в Новосибирске. Во время спецоперации там обстреляли машину мужчин, случайно проезжавшего мимо. Да, ну ничего, конечно, они не рассказали, а все наврали. Я так понимаю, мужчина с женщиной проезжали на машине, его машину обстреляли спецназовцы. Которые там что-то в колонии мероприятия проводили. Им захотелось рядом с колонией что-то проводить. Они написали, что он попал там как-то на территорию. Представляешь, какая чушь. Тогда их всех нахер увольнять надо, если он попал на территорию. На самом деле, это как в Челябинске и в других городах. То есть, те люди, которые едут мимо колонии, их могут обстрелять, и сбить и все, что хочешь. Потому что, видите ли, там проходят мероприятия. Какое там мероприятие, там кто-то с кем-то подрался, кто-то в кого-то что-то там стрелял. Этот бардак находится у учреждения, значит, и при этом, значит, у Финовского, я имею в виду, и при этом, значит, виноваты какие-то посторонние люди, что они там не могут наладить порядок, дальше будет хуже. Мы понимаем, что сейчас колонии тоже будут подниматься, как и весь народ. Потому что и армия, и тюрьма, и все. Что мы видим вокруг, стоит из народа. Эти друзья уже сильно очень обосрались путинские. Вы видите, они там уже и танки готовы тащить, и все что угодно. Но основной массе их я советую побыстрее валите. Садитесь в ваши бомбардье, берите собачек и бегите. Бегите. Это вам зачтется, я вас уверяю. Все, кто сейчас убежит, ну, как бы мы, мы не так. Не в первую очередь вас будем. Самое главное, вы будете живы. Да. Шесть человек погибли в Подмосковье в ДТП с опрокинувшимся автобусом. Жуткая авария. И под Владимиром произошла страшная авария. Но там вообще все непонятно. Автобус был протаранен поездом. Вот так это выглядит, вот так выглядит автобус, там что-то под 60 человек ехало. И нам причесывают, что вначале, что погибло 16 человек, а потом, что погибло 17. Другие источники, которые оказались на месте сразу, по головам сосчитали, насчитали 21. Но это так же, как с метро. Помните, когда в метро произошли взрывы, то ни одного не погибло гастарбайтера. Ни единого. Вот ты веришь, что в метро не было при взрыве, то есть не при взрыве, при аварии не было ни одного гастарбайтера. Да, люди, работающие в метро, устали там вместе с МЧСниками таскать мешки с трупами и частями человеческих тел. Почему не было гастарбайтеров? Они там были. Просто их никто не сосчитал, кому они нужны, их выкинули, где-то закопали. И я думаю, что и здесь, возможно, такой же вариант, потому что вот уже разночтение в 4 человека. А я думаю, может быть и больше. Такая, в общем серьезная авария, заглох автобус с казахскими номерами, заглох на рельсах. Причем люди выбежали, пытались его столкнуть с рельсами, но у них ничего не получилось. Я попадал в такую историю в Долгопрудном, когда мне было 6 лет, представляешь, что шел поезд, а автобус тоже заглох на рельсах. И я вот помню, родитель мой открыл у автобус, вот народу было вот вообще как сельдей в бочке, и он открыл э, это, люк, да, и туда в, в люк меня вытащил, и я оказался на крыше, представляешь? Ну, слава богу, я не знал, что дальше делать ну, автобус-пазик достаточно высокий, а маленький был, и поезд затормозил. Прям остановился, я не знаю, в двух метрах, потом все хором били стрелочника, потому что это из-за него произошло, там был нерегулируемый переезд, а он выскочил с красной мордой такой и стал тормозить автобус, что не надо сюда ехать, тут парень молодой остановился, и у него автобус заглох, представляешь. Вот, Ну, так, в общем-то, весело А до этого там такой же автобус Раздавили, то есть на всех Переездах без шлагбаума Происходят такие события Вот Вопрос интересный здесь Это Владимирская область, Петушинский Этот район знаменитый А что, там не было? Шлагбаума, что ли? Нет. А? А? А если, как это не было, ну, там, это же трасса, стоят. там трасса. Светофоры <святофоры> обычно стоят, звенят и не звенят, и все. Нифига себе. И вот там, к слову, об этом Петушинском районе, там глава выселяет 79-летнюю бабушку-сторожа, она проживала в здании администрации, вернее сейчас проживает. Ей давали квартиру, но ей она не нужна была, и она кому-то эту квартиру пожертвовала, отписала, что... Ну, еще давно еще... Там чуть ли не при коммунистах, да, продолжал жить, ей 79 лет. И вот сейчас ее хотят выкинуть на улицу. Она 36 лет проживает в здании районной администрации. Так что у нас там люди есть. Вы там бабушку -то эту поддержите. Антонина. Ее зовут Антонина Ивановна Шкедина. Это вот так, на всякий случай. Вот в слетели цисцерны. Ну и утекло топливо, в общем-то продолжаются железнодорожные аварии. И отремонтированная улица подводников в Перми ушла под воду. Я фотки не буду ставить, у меня и так сегодня очень много фотографий. Ну вот э, такой страшный момент. А знаешь, почему она ушла под, под воду? При всем моем мистическом сознании, я думаю, что не потому, что она называется улицей подводников при всем порядке, все, потому что там же руки работают, которые крадут только, понимаешь? А если у кого-то есть руки, из нормального места растут, то им не дают работать, не дают им денег, вообще ничего не дают. И в конце концов эти руки у них просто опускаются. Поэтому вот отремонтировали, я так понимаю, ливневку не сделали. Ну, как в Сочи, куда вдолбили какие-то миллиарды, и э, сделали решетки металлические, положили на бетон. Как, они имитируют, что там ливневая канализация, а ее нет. На нее потратили, на ливневку, что-то 800 миллионов, что ли. А ее нет просто в природе. Да, то есть, э, Потемкинские деревни везде и во всем. Да и что, Потемкинские деревни – это вообще прелесть в сравнении с тем, что эти суки делают. И вот интересно относительно Потемкинских деревьев Путин, значит, простил 4 миллиарда долга в Венесуэле. Ну, я же сказал, этот Мадуро приедет, все будет нормально. Там же не просто так. 4 миллиарда долларов долга. 4 миллиарда долларов. И в это время очень такой почин получил энергию определенную, да, и как бы поздравление из Москвы, этот почин воронежских представителей коммунальных служб. Они 15 тысяч квартир сейчас за долги отключают от канализации по очереди. То есть, чтобы отключить квартиру от канализации, надо залезть на крышу, оптоволоконную опустить значит этот кабель кабель с камерой на конце найти где выход из этой конкретной из канали... в канализацию вход из конкретного сортира и этот сортир заблокировать с крыши. Представляешь, какая работа для того, чтобы просто людям подосрать самым натуральным образом. То есть, 4 миллиарда Венесуалий можно простить, но 15 тысячам воронежцев нельзя простить, ни копейки нужно, Надо чтобы, чтобы они срали в окно. Надо Я предлагаю... Да, я предлагаю воронежцам прям вот жопу из окна высовывать и гадить на улицу. И тогда я посмотрю, как эти коммунальщики через 5 минут начнут все разблокировать. В общем, за эту, за эту работу счет предъявляют 12 тысяч рублей, 6 тысяч за то, чтобы заблокировать и 6 тысяч за то, чтобы разблокировать. Прикольно, вот видишь, как что придумали российские илоны маски, а мы говорим, у нас нет илонов, Ой, илонов масков, да, только они не летают на Марс, они нам заблокировали канализацию илоны маски. Так. Вот посел по двери замерзает, а следователи проверяют, что они проверяют. -то? Положено этим людям замерзать или, или они замерзают по беспределу. То есть у нас можно же по закону замерзать. А можно замерзать по беспределу. Вот следователи должны проверить. И пока не уверены они в том, что эти люди замерзают незаконно. А вдруг они законно замерзают под Тверью? Ну, тогда все нормально. Эти законно могут, э, э, так сказать, в жопу пробку засовывать, да, И завязывать на узел, не ходить в туалет. Эти замерзать, Ну, классно. И когда говорят, что там что -то надо какие-то вещи в интернете там запрещать, да, какие вещи, может быть, страшнее того, что они в объективной реальности творят. То, что делают, они хуже вообще нет. 421 дом остался без тепла, воды и электричества в Нижнем Новгороде. Мальцев, создай группу в Steam. Что такое Steam? Ну, мы, мы познакомимся. Ну да, с я с и не знаю, что это такое. Можно так еще пользуясь случаем. Хутор только что, только ты не психуй. Хутор только что у себя в стриме сказал, что Мальцев превращается в политического трупа. Хутор сказал, что если 5, 11, 17 ничего не случится, Мальцева будут навидеть и те, и эти. Ненавидеть. А если что-то случится, то все будут ненавидеть хуторов. Как не понимаете этого? Все же элементарно. Я думаю, что его по-любому будут ненавидеть. И уже многие ненавидят. Люди иногда говорят, ради красного словца не пожалеет отца, а некоторые сами себя даже не жалеют. Ради красного словца, не просто ради достижения цели. Можно не пожалеть своей головы для достижения цели, а ради того, чтобы просто там крутого дать. Ради Бога. 421 дом остался без тепла и воды и электричества в Нижнем Новгороде. Ну, продолжается такой рок-н-ролл. Причем, я так понимаю, сейчас это пойдет по всей стране. А Путин назвал главное действующее лицо в истории России. А знаешь, кто главное действующее лицо? Народ. народ. Вот такой народник у нас, блядь. Тот, кто этот народ вообще... Я не знаю, в дерьмо опустил и заставляет его там это дерьмо жрать. Вот он, оказывается, у нас очень большой любитель народа. Помнишь, какой-то всемирной истории Мэлла Брукса, там Ледовик 16 стоит и говорит, крестьяне, я так люблю крестьян. Подбросьте еще одного. Вот так и Путин. Любит народу, блядь. Работой Путина довольны. 82% россиян показал опрос ФОМ. И, и россияне. Видишь, вот, вот так же россияне любят Путина, как он любит россиян. Это однозначно, понимаешь, вот так же, как он любит россиян, вот то, это те же самые 82% полная херня. Понимаешь? Полнейший. Какие 82%? О чем вообще речь? Сейчас хорошо, вот. Если там процентов 9-10 э, довольны реальной работой его, То есть, даже те, кто его поддерживает, кто говорит, если не Путин, то кот, да, то кто там, они, тем не менее, недовольны его работой. Как вот песня Шевчука по поводу ФСБшника. Да? Даже вот эти люди, у которых все есть, которые кормятся, все разворовали, и то они его ненавидят. Вову ненавидят все, никто не доволен его работой. Поэтому это полная херня. А вот исследование показало, сколько мужчин в России доживает до 65 лет. Представляешь? И оказывается, всего-то 43% мужчин умирают в возрасте до 65 лет. И я в это вообще не верю, ни хрена, но просто как интересно, как они считают. Ну, они говорят, что у мужчин средняя продолжительность жизни, там 70 с копеечкой, там уже почти до 71 догнали. Нет вопросов. Возьмем 71 год. Вот у нас же есть кто? Математика, учителя математики есть. 71, это 100%, да? Из них, из них 43% не доживают до 65. Но они же, эти 43% умирают не в 64 и так далее, и... да? А то есть, ну, нужно выработать алгоритм на, на уменьшение, да, и, и, и составить. То есть, это с иксами. Обычная задача для пятого класса. И сколько получится процентов, да? То есть, сколько получится средняя продолжительность жизни? Ну, вот они говорят, что средняя продолжительность 71 год. Ну, предположим. Но большинство, не большинство, 43% умирает до 65%. Возможно, да нет, тогда нет. все остальные должны прожить до 90%. Понимаете? Это вообще невозможно, это нонсенс какой-то. Потому что эти же не в 64% умирают. Они умирают в совершенно разном возрасте. Начиная от младенческого и кончая вот этими 64-мя годами. Представляешь, какой бред они несут, эти люди? Кирилл Фетисов. Вячеслав. А, а легализацию марихуаны сделайте, если да приведу 100 тысяч человек. Вот если вы в Москве Кирилл Фетисов приводите 100 тысяч человек, то легализуем обязательно. Если же не будет завтра в Москве 100 тысяч человек, то соответственно на на навар... Ватин товарищ обещал вывести миллион да? на 26 марта. Да. так что мы это все все видели, но даже если вы не приведете 100 тысяч, я думаю, вопрос легализации марихуаны – это вопрос короткого времени. Вот интересно, Валуев взял на себя всю эту херню, которая, которая сейчас продолжается в интернете, вот она только спала благодаря седьмому числу, вот это, да, вот это что, бабушка вот эта, которая я уже вчера, про, про, ну, проела бы я эту пенсию, если кто не слышал, просто я хочу, чтобы было понимание, для чего я это показываю, показываю не сторонникам, а противникам, которые смотрят, и им покажите, что чё живают Реально люди, вот бабушка, вот это она обошла, в общем-то, все интернет-издания, когда Валуев сказал, что значит Лучше потратить, на да, потратить на Олимпиаду, а то старики проели это и все. Вот бабушка с котиком. И что пошло дальше? А дальше я вот вам покажу. Я полночи ржал, просто не мог оставить. Во-первых, нужно обязательно прочитать комментарии. Провалуева «Отправил стариков в нокаут». Дальше пишут. «Была в советской практике карикадура на капитализм. Мальчик, я бы тебе дал доллар, но ты же все равно его проешь». Потом пишут. пишут «А так обосрались, и на весь мир тепло». <пишут> да. Вот. И, значит, продолжим раскрывать тему о подорожнике, лебеде, пухе бомжевике. И дальше самое прикольное, интересно, а Валуев вкусный. Потом пишет, перлы от Халуева. Вот, и... И вот опубликовали, я даже у себя отретвитил вот такую фотку, это фотка из конца 80-х годов Валуев с его друзьями. Я так не ржал, наверное, уже давно, я час, наверное, горал просто, вот я ее покажу обязательно. Ну, это она маленькая, наверное, надо увеличить, но у меня есть на Твиттере, кому интересно, посмотрите. Есть, это фотография депутат Госдумы, и, и, наверное, сейчас они должны быть, я не знаю, кто, кем эти люди должны быть, если он депутат, наверное... Валуев, академик, кстати. Да, да, да академик Валуев, и прокисара, и доктора наук, да. Кто-то в чате пишет, вы такого хотите себе... Вот у вас такой вот есть уже, понимаете? Вот-вот, валуй у вас есть. Да, вот и вот правительство одобрило повышение штрафа для неплательщиков Платона. А то они проедят это все, на детокость тратят, Поэтому нужно повысить штраф с 5 тысяч до 20 тысяч, в общем-то. То есть, будут теперь ну, вешать, это. они уже вешают эти аппараты, которые будут считывать номера. Такие вот дела. Вот наш соратник только что сообщил, что он... Пишет, вы готовы умереть за революцию? Вот такой вопрос. А кому этот вопрос? Те люди, которые занимаются революцией, они бы не занимались, если бы они не были готовы умереть. А готовы ли они умереть за революцию за Россию? Это каждый по-своему отвечает. Вот я, например, не готов умереть за революцию, но за Россию готов. А для меня понимание России что такое? Что такое Россия? Ну, вот то, как, как я ее вижу, это народовластие, это развитие моего народа и так далее. Да, я, я готов и считаю, что это очень хорошо. А если за революцию, как за самоцель? У меня же цель не революция. У меня цель убрать поганую антиконституционную власть, установить конституционный порядок, дать возможность стране и моему народу развиваться. У меня нет цели революции. У меня нет цели оставить себя в истории такого в бронзе. Вот он, это революционер самый главный, чтобы потом опять пришли суки, которые все это дело пустят коту под хвост и все разворуют. Зачем? Нужно создать систему, которая не даст возможности в новом обществе таким тварям, в общем-то, развлекаться, как они сейчас это делают. Они еще развлекаются по поводу э, вот этих вот подрывов подрыв, якобы, фейковых. Вот сейчас человек поехал по Новому Арбату, написал, что э, около Дома правительства заминировано какое-то огромное отель, и оттуда пожарниками всех эвакуируют. Там три вокзала заминировано, тут интересно, чате пишет, Валуев проезд еще три Олимпиады. Ну Правильно Артур пишет. Главное легализуйте желание думать и мозги легализуйте. А крестьянничество запретите. Это вот по поводу марихуаны и всего остального. И оружие тут люди спрашивают, будет ли продаваться российское или зарубежное оружие. Да легко. Вообще какие проблемы, если мы говорим о том, что источником власти является вооруженный народ. Конечно будет народ вооружен. Вот и мы будем от всячески стимулировать. И большая часть стволов со складов просто раздадим. То есть резервистам В общем, наша задача Вооружить как можно больше людей Для чего? Для того, чтобы они смогли Защитить эту свободу Которую мы сейчас отвоевываем Чтобы отзащитить свободу Они должны быть вооружены Я не могу, у нас чат да. Панин Яровай волнует На фотографии Нам он прислали Нам прислали новость в твиттере в Петербурге неизвестные акционисты сожгли Путина, сложенного из автомобильных покрышек. Очень хорошо. Путин из автомобильных покрышек. Это очень хорошая акция. Я думаю, что... У, у хороших художников всегда есть подражатели. Всегда у того, кто пишет шедевры, есть те, кто потом делает реплики на эти шедевры. Я думаю, что реплик можно сделать очень много. Вот майнинг поможет спасти ЖКХ России. То есть, представляете, вот бабушки сидят, там, грубо говоря, у них канализацию заткнули, потому что платить нечего, говорит старух майнинг спасет ЖКХ России. А какое отношение майнинг имеет к ЖКХ России? А вот если так по большому счету, что же этот майнинг будет, даже вот предположим, они поставят кругом фермы, чтобы майнить, что тепло будет у них халявное, что электричество будет тоже практически на халяву. Они дадут вот эти суки хоть что-нибудь на халяву. Вот у них вода на халяву практически, они нам продают за бешеные деньги. У них тепло на халяву, потому что оно получается в результате результате производства электричества на ТЭЦ. Они дали хоть хоть одну эту гектокалорию на халяву? Нет, нифига. Здесь что они дадут? Это просто ездят по ушам о том, как они очень хорошо будут делать в будущем. Не будете вы ничего в будущем делать. У вас нет будущего. У вас нет. Все. У вас все в прошлом. Идите нахер. И даже не придумывайте. Помнишь, вот как это? У Быкова там это. думал вот же кукуруза, да, дальше думать он не мог. Вот так и эти Да, ребята, понимаешь, они как а, этот а, Никита Сергеевич, да, который увидел кукурузу, бля, какая большая длинная кукуруза, давайте притащим, и у нас будет такая же большая длинная, не будет. У вас кучу-кучу не... колхозов. Да, вот это та же самая ситуация, как с кукурузой. То есть они увидели: нифига себе, можно майнить. Не, не животноводческие фермы делают, да, там и куриные всякие а а майнинговые и сразу прям деньги а чё там и, и, и будет вот этот вот, кто там ЖКХник, в этом бывший значит бывший министр инвестиций и развития Светловской области будет он значит будет жрать биткоины наверное не будет наверное все-таки он хочет кушать нормально а бабушкам будет стирать про ЖКХ. Ну, это понятно, это на потребу Путину делается. Он поймал новую волну, и чтобы перед ним, так сказать, прогнуться, говорит, а вот мы вон что сделаем, там, дайте нам денег, сейчас там, все будет хорошо. А вот Дмитрий Медведев сделал первое селфи в лифте. Помните, на, на заводе вот этот селфи, сейчас где он тут, господи, этот Медведев. Так, так, так, так. Вот он. Вот это селфи. Помните, знаменитое такое? Айфоне оно называется. Айфоне. Айфоне. Так вот, на этом заводе, где он это сфотографировал, оказывается, год не платят зарплату. Такая прелесть, представляешь? Ну, зато там есть... Они могут повесить... Там вот большую такую мемориальную доску, что это на который написать, это херня, что мы вам не платим за то, здесь первое селфи сделал Медведев. О, как круто! Россия так. лихорадочно вкупает золото, побив все рекорды. Да, это интересно, надо это обсудить. Зачем они это делают? Очень, очень интересная тема. Я думаю, требует обсуждения. Так. Так, может, они хотят пополнить валюту, валюту, валюту, за, за, золотовалютный запас страны? Ну, а зачем, зачем им золотовалютный запас? Что они при помощи золота будут от нас отбиваться? Или они смогут что-то там, ИГИЛ победить при помощи золота? Или что-то наладить? То есть, в данном вот, конкретном времени ни одного нет... Объяснимого, так сказать, аргумент. нет ни одного, чтобы покупать золото. Зачем они это делают, непонятно. В России может появиться база всех электронных финансовых операций населения. И, то есть они хотят все, чтобы куда бы копеечка не пришла, чтобы все было четко зафиксировано. Это такой финансовый инструмент, чтобы защитить граждан. Они могут защитить граждан. Они могут граждан только уничтожать. И все и могут только стараться подвесить на крючок. Человек в пишет. Нам тоже два месяца задерживают зарплату, это солнышко. А зачем нам деньги? Мы же их проедим и все. Да, это теперь классик будет. Источник из правоохранительных органов заявил, что в Москве эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзал. Вообще не надо быть источником правоохранительных органов, чтобы узнать, что они эвакуированы достаточно там рядом находиться где-то, да, это вот э, очень показательно, и вот э, показательно то, что сегодня продолжает развиваться идея Бортниковым вчера высказанное, что какие-то четверо граждан из-за границы заминировали всю Россию, я могу сказать, что это ложь, это не под силу сделать ни четверым, ни десятерым, то есть, это, должно, это должен в этом участвовать огромный колл-центр. Но если несколько сот объектов в час минируют, о чем речь? то Он, он этот Бортников, ты Бортников, ты хоть раз выборами каким-нибудь занимался или каким то делом? Не, я понимаю, тогда в Питере они просрали все на свете, каждый получил предпоследнее место. Все эти Бортникова, Патрушева, там помогали этот, который бывший Премьер-то был э -э, старенький-то этот, господи, Назет его фамилия. Ну родственник этого бывшего министра обороны Сердюкова, как он? Вот, они все предпоследнее место заняли не второй, не третье, там по 89 кандидатов, Грызлов в том числе. Все, вот кто с Путиным ушел, вся вот эта шобла, и кто им помогал при этом. Так вот, я для этой шоблы объясняю, когда делаешь выборы, если устраиваешь телефонные звонки и сажаешь девочек, чтобы они звонили, там агитировали, пропагандировали, вот самое хорошее, прям это вообще, это, это, это огонь, да, который сможет переговорить там за день с 30 людьми. Понимаешь? Ну, предположим, для того, чтобы сообщить об этой бомбе, ну, там, за день, да, там, за 10 часов ну, с 50 10 переговорить, Зуб? да. Зубов. Не да. Нет, зубов этот, да, или нет, какой ну да, зубков зубков, зубков, зубков, конечно, какой Зубов, Зубков. Я смотрю, что это не то. Это, нафиг мне его помнить эту вот дедушку. Пишет, что Путин будет прятаться на Алтай, ребят, на Алтай у него есть замок в горах. Есть у нас э, горно-алтайцы, местные жители Республики Алтай. Вот э, хорошо бы, если бы он там сразился. Зубков, да, его доставят в Москву в целости и сохранности. Яровая назвала антироссийские санкции вармастом и коррупционным давлением. А, вот пишет, у Мальцева глаз горит, это хорошо, это у меня глаз горит. Вот я вам сейчас фотку покажу вот этого кренделя Бортникова. Вот там уж глаз горит. Смотрите, Посмотрите, да. он, видите, правый глаз, но отсюда левый. Посмотрите, вообще на кого похож. Демон какой-то, просто демон. Такой... Вот. Глаз горит. Так, что ты говоришь? Яровая назвала антироссийские санкции варварством и коррупционным давлением. Да, вот то, что ее закон это не варварство. Не, а подождите, ты... а нам Путин вроде говорил, что санкции это хорошо. Да, сперили. да все, да, говорили. Я ты что-то пересмотрел, наверное, друг Да, Путин же рассказывал, что Зубков, не Зурабов, Зубков, Зубков, да. Медведев считает нелегкой задачей улучшения имиджа бизнесмена в России. Но, ну, я думаю, что улучшить имидж бизнесмен невозможно без катапультирования Медведевых, путина и всех остальных, кто реально крышует этот бизнес и имеет основную долю от этого бизнеса. То есть бизнесмены, очень много бизнесменов э, играют по тем правилам, которые им устанавливают. Им ты установи четкие правила. Они будут, я имею в виду, связаны э, с законами, а не с криминалом, не с откатами. А Вова, Дима и вся остальная шобла, э, вот это вот озерное, установил правила криминальные. И поэтому бизнес весь криминальный, потому что он развивается по криминальным правилам. Поэтому единственный путь улучшить бизнес, э, имидж бизнесменов – это посадить Вову, Диму и всех остальных в тюрьму. Пока что у нас э, по тюрьмам, я так понимаю, сидит огромное количество людей. И вот э, в чате нам пишут, что в Красноярске проспект Мира ремонтируют заключенные. То есть, видимо, этой власти удобно, чтобы на них еще и бесплатно работали. Нет, конечно, мы и говорим, что сейчас они, если мы ничего не сделаем, не будет никакой революции, то они будут вот этот вот метод кнута и пряника применять, то есть, как в гитлеровских лагерях, то есть, расконвоированные будут ходить, что-то там ремонтировать, а они будут стараться набить как можно больше в тюрьмы, потому что люди... На воле хотят кушать, там какие-то вопросы свои решать, бытовые. А здесь все, они решат их бытовые вопросы. И кормить их можно говном. И они будут еще счастливы, что они не сидят, а выходят куда-то там что-то работают. Им за это какую денежку платят и так далее. Ну, это обычная, в общем-то, такая гулаговская система. Такая гитлеровская фактически система. Путину вырвал новосибирского губернатора Городецкого. А еще главу Орловской области уволил. Вот мы думали, вчера, а оказывается, вот сегодня, что-то, но вчера заранее его уже уволили. Ну, пофигу. Путин говорит, что учителя выполняют ответственную миссию. Сегодня во всероссийский. Он был на открытии концерта Всероссийского конкурса «Учитель года 2017». И говорит, вот настоящий учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти в качестве счете свою дорогу в жизни. И особенно это ярко, когда показывают дети, в школе видео, как, им, как их учителя называют, подонками там, злодеями, за то, что они ходили на митинг, за то, что они там листовку Навального принесли или еще что-то. Я уж не говорю, что они не про революцию сказали, а про то, что Навального хотят выдвинуть в президенты. Не про революцию. Все, они негодяи, подонки там испортили себе жизнь всю и так далее. И это вот учителя, которые разумные, добрые, вечные должны двигать. Они это двигают. Минздрав разработал форму справки о смене пола. Да, видишь, с 13 -го года можно менять пол, но никто не знал, какая должна быть справка. И тут вылез Милонов. И не с вариантом справки, а с требованием немедленно запретить операции по смене пола. Представляешь, вот что он все время думает о письках, да? То Это косячок, это писька дьявола у него, да? Помнишь, как в том анекдоте, когда мальчик подходит к маме говорит, «Мам, я слово из трех букв написал». Она ему как, даст подзатыльник, он заплакал. К подходит, «Пап, я написал из трех, слово из трех букв, а мама дала мне подзатыльник». Он говорит, «А какое слово ты написал?» «Дом». Муж подходит жене, «Как?» даст? «О доме надо думать». Милонов, «О доме надо думать». Комиссия по этике готова рассмотреть конфликт между Поклонской и депутатами. Вопрос пишет, когда революция? Ну сейчас это как раз вопрос и решается, когда революция. Выходите завтра. И мы всех призываем, выходите завтра, 7 числа, поздравим Вову. Вот тот же самый Кирилл Фетисов, который про легализацию. Вячеслав, я военный, стрелять в народ и избивать палками не хочу. Как нам поступать, когда поступит приказ? Я не понял, вы наркоман или вы военный? Снимать одно, дня Нет, зачем снимать погону? Выполнять э, присягу и все, и конституцию. Что? Если вам дают приказ э, антиконституционный, ну, арестовывайте того, кто вам дал такой приказ и все. У вас все полномочия есть. Берите в ру... все в свои руки. Комиссия ПАЭС готова рассмотреть конфликт между Поклонской и депутатами. Вот у Поклонской теперь конфликт с депутатами. И комиссия будет их мирить из-за Матильды. Представляешь, ну что ж... Я бы на месте этой комиссии, конечно, я не хочу подсказывать, но в Оклендской надо провести, конечно, судебно-психиатрическую экспертизу. Я думаю, что сто процентов она не в себе. Сто процентов любой психиатр, ну и же видно, и уже вот прям невооруженным глазом те люди, которые имели дело с психически больными, они же понимают, о чем я говорю. Жалко девушку. Ну что ж, жалко, бывает. Власти Кубани предложили создать всероссийское казачье войско. Знаешь, зачем это делают? Если не может убедить, то возглавь. Конечно. То есть, очень много казачьих войск. И вот тут возникает такая опасность того, что казаки, которые где-то там воевали, обратятся против Путина, а другие казаки так они вообще не воевали, а сразу против Путина и выступают. И нужно всех в одно стойло загнать, то есть раздать командирам их там в Госдумовские какие-то или местных дум мандаты и все, и чтобы они всех загнали в стойлу и успокоили. Вот так вот. И вот депутат Госдумы Виктор Володацкий, это как раз вот Казачий атаман заявил, что в Сирии убили казака Заболотнева за отказ предать родину и вступить в ИГИЛ. Я думаю, что никто никому ничего не предлагал. Кроме всего прочего, если убили этих казаков, как в Госдуме сейчас говорят, то это значит не ИГИЛ сделал. Это значит сделали оппозиционеры. Потому что ИГИЛ просто так никого не убивает, и им нужны видеоряд, и много заявлений. То есть им нужно, чтобы это в информационном мире как-то отражалось и очень серьезно. И оранжевая одежда, если вы помните, да, там никаких оранжевых одежд нет. Поэтому, я так понимаю, там никакой не ИГИЛ, а эти... Что такое? Да, а, а я так понимаю, что это оппози оппозиция, а, в, если они убили, да. и. А, ну, посмотрим, во что это выльется. И. В Госдуме да. рассказали о казни да. второго пропавшего в Сирии в плен Казака, попавшего. Да, и вот знаете, я что обратил внимание? В информационном мире я не стану этого показывать, но. Вчера и сегодня идет такая вот Ржака, мягко говоря, где всякие фотожабы. Ну, вот эти вот солдаты бедные там сидят, и Путин. Это там написано прямой эфир, ответы там на вопрос, прямой эфир с Путиным. И там пишут. Ну, это и смешно, и с другой стороны, я говорю, вот очень, очень черный юморок. Владимир Владимирович, нам тут хотят головы отрезать, нельзя ли прислать таблеток от головной боли. Это вот так. Ну и потом очень жаба такая прошла. Помните, из Иван Васильевич меняет профессию. Что, что, с ними, что с ними там будет? Головы им отрубят, делов-то. Да пес с ними, помнишь, что царь Иван Грозный говорит, и выглядит это достаточно смешно, и таких фотожаб там бесконечное количество в интернете. И я читаю описание, то есть люди, которые ну, оставляют комментарии, они ржут, они прикалываются, понимаешь? И вот страшная ситуация. И я думаю, так вот защищать Родину в кавычках, как вот эти казаки, православие, Родину, чтобы потом твои же на тобой прикалывались. То есть умереть как злодей, который убивает детей, и потом оставить в, вот такую вот как бы о себе память. То есть память ну, Смешную, на самом деле, ужасно. То есть такая фантасмагория. И вот информационный мир, я думаю... Вылечит многих таким образом. То есть, те, кто почитает вот, из их товарищей, они, наверное, не захотят так, чтобы их прибили. И они оказались вот, среди клоунов, а не среди там, воинов, святых и так далее. Российский военный вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии. Ну, я думаю, что он не совершил вынужденную посадку. Он просто рухнул, да? И, ну, так как никто не погиб, сказали, что он совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Я вполне допускаю, что это была неисправность. Также допускаю, что его сбили. Но так как никто не пострадал, вроде бы, или засекретили сведения о пострадавших, такое тоже возможно, да. Заявили о том, что все нормально. Минобороны РФ заявило, что ИГИЛ контролирует в Сирии менее 10% территории. Да, видишь, какая прелесть. То есть, уже победили, уже выводили несколько раз войска, уже что только не делали, а, а ИГИЛ вот менее 10% контролирует. Ну, Сирия – большое государство, 10% территории – это достаточно много. Поэтому вот странный очень подход такой. Если они победили, то... ИГИЛ не должен был контролировать ни, одна, ни одного процента, ни полпроцента, ни сотой доли процента. Но ну, если они победили, что такое победа, по Клаузовицу? да, это лишение противника возможности к сопротивлению. Но я сомневаюсь, что они победили ИГИЛ, если там продолжается такой рок-н-рол контратаки, если захватывают в плен. Кто бы это ни был Игил там или оппозиция, потому что под Игилом они понимают абсолютно всех, включая и оппозицию. Или они таким образом, знаешь, разделили. То есть Игил контролировал 90 по их мнению, когда оппозиция у них тоже считалась Игилом. Потом они решили в Алмате оппозицию ИГИЛам не считать или не всю оппозицию считать и И а сразу раз, ну, там 70% освободилось территории, потому что контролирует оппозиция. Ну и так же. Понимаешь? МИД России рассказал о возможных причинах взлета терроризма. Ой, то есть жуть. Видите, МИД знает все причины. Вот, противостоять такому уровню террористической угрозы можно только сообща, вот как и то есть это все ООНовцы все должны побежать и целовать в жопу Путина, что, как сообщат противостоять терроризму, это все весь ООН да и все там главы государств должны поставить Вову, целовать его в жопу, потому что он должен защитить их от терроризма. Чем Россия может защитить от терроризма всех этих людей? Ну, может быть, террористов не будет посылать. Вот это может быть. Это как а, эти а, рекетеры 90-х защищали. Да? То есть, мы вас защитим от рекета. Да? Приходят такие рожи. Мы вас сейчас защитим. Захарова намерена добиться исключения фотопосла Карлова игры Бэтмен. Представляешь, что люди курят? Там да. в какой-то игре Бэтмен, про которую мы никогда вообще не узнали бы, что есть такая игра. Есть фото посла Карлова, про которого тоже мы не узнали, если бы его не застрелили в Турции. И вот Захарова, про которую мы тоже никогда не узнали, если бы она там... Я не буду, да, говорить, да, то, то, вот она всю свою энергию как Поклонская против Матильды, да, обратит, это обратит против того, чтобы фото посла Карлова было в игре Бэтмен. Ну, что, блядь, в голове у этих людей, что они там нюхают, а? По поводу, все-таки, этого вот затычек, сказал, что тяжелую. тяжелую капать. Вячеслав, если все будут срать в городах на улице, то мы медленно скатимся к Риму. Очень и древнему, но все равно это Европа. Да нет, время, если вы помните, была канализация. Да, и водопровод, который помню, до сих пор вон, откапывают такие канализацию, Я же показывал как-то фото раскопок там. Все нормально в этих делах. Турецкие власти выдали ордеры на арест 133 чиновников. Ну, видишь, они продолжают там рок-н-роллить. Они задерживают всех тех, кто не любит Эрдогана. То есть, это вот такой вариант путинский. Да, у нас что там с надеждой, со всеми этими обысками? Надо же информацию. информацию давать. На вообще всю информацию. И я прошу всю информацию давать завтра. Потому что о, о том, что происходит у вас. То есть, вы можете писать в чаты к нам. Завтра мы будем целый день вещать. Вы значит пишите в чаты, вы подключаетесь к вебинару. Подключиться можно через сайт 0511. А 1, 5, 1, 5, 1, 5 1, да, да Бегущая строка. Там координаты всех каналов для связи и фотографии, и видео, и текста, и аудио. Также это все продублировано у нас под видео. В чатах мы будем... Тогда напиши в чатах, где там в этом, на 5.11.2017.org, где там искать и как подключиться. Посмотри тогда прямо вот в чате напиши и продублируй. ООН внесла коалицию во главе с Саудовской Аравией в черный список. Да, это вот одна... Один из результатов посещения уже Саудовской Аравии Путина. То есть, а помнить не помнили, а тут раз и внесли за то, что детишку в Йемене убивают. 502 ребенка пострадали. Вот. Нет, 502 погибли, извиняюсь. Пострадали более 800 детей в связи с деятельностью Саудовской Аравии в Емене. Вот. Ну, там идет война. На войне всегда гибнут люди, но не, все, не, не всегда те, кто их убивает, включают в черный список. Но абсолютно всех, кто убивает детей и приезжает в гости к Путину, включают в черный список. Так устроен мир. Потому что ну, так вот он устроен. Так что. Первый уже привет король Саудовской Аравии уже получил от мировой общественности. Я думаю, второй привет он получит от Трампа в связи с тем, что Соединенные Штаты вполне могут не покупать сейчас нефть Саудовской Аравии. Вообще, то есть, совершенно спокойно. Но Я думаю, тут может, может подключиться Китай переключить на себя эти стрелки но опять же Россия останется вот так вот у разбитого корыта пишет Мальцев, прилетай завтра на движуху мы с удовольствием прилетели вы нам аэропорт там организуете да, захватите аэропорт, я туда прилечу с удовольствием в Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты ВИМ-Авиа да, видите как здорово Путин э, там разбирается с королем Саудовской Аравии, а в Саудовской Аравии арестовывают им авиа. Причем там же монархия, там нет в, в законов в нашем понимании. Ну, у нас в любом, нас нет законов в европейском понимании, да, а там нет законов в нашем понимании, но тем не менее там, видите, что-то работает. Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе объявить о прекращении международной сделки по иранской ядерной программе. Послушаем, что он скажет. Но ну, вообще, это, конечно, ошибка. Жалко, Обама, столько труда потратил на то, чтобы Иран отказался от производства ядерного оружия. И если Трамп разорвет эти отношения, Иран начнет активно форсировать, я думаю, в ближайшее время... Ну, у Ирана и так все было. Давайте, говорить откровенно. Что там? То есть у них достаточно материалов было, чтобы 40 бомб сделать. То есть они могут их в 2 дня собрать там, ну не в 2, ну в 10. Хакеры взломали Нет, телефон. Нет, Сенат не нашел доказать связи Трампа с Россией. И вот хакеры взломали, взломали телефон главы аппарата Белого дома. О, как. То есть и нужно будет сказать, что это не российские хакеры, да. А еще сообщали, что взломали твиттер главы Удмуртии Александра Бричалова. Но это равноценно, что в Белом доме сломать телефон, да, что твиттер какого-то Бричалова. Директор Экон Эйкон объяснил свой оскорбительный твит в адрес Трампа. Да, ну, международная компания по отмене ядерного оружия, у нее есть директор Беатрис Финн, которая назвала шуткой то, что в Твиттере написала Дональд Трамп «Идиот». И такая шутка. Вот у меня такое, такое интересное чувство юмора. Еще она могла сейчас сфотографировать со средним пальцем. Я вообще, честно говоря, не понимаю, почему люди в Европе, в Америке, Считают, что они могут с Трампом себя вести как-то иначе Чем там, с Обамой там, или с любым другим президентом США вот, вот, Никто бы из них не посмел сказать, что Обама – идиот Ну, никто бы не сказал да? А Трамп совершенно спокойно могут говорить А знаешь почему? Потому что они расисты настоящие то есть, нам-то пофигу, вот у нас этого нет внутри, потому что мы как-то живем в особом мире. А у них это есть. Они бы стеснялись сказать это Обаме, потому что он негр. Понимаешь, это вот у них в голове. То есть, они, может быть, ради шутки так и сказали, но вот тут у них... Трамп назвал главную цель США в отношении КНДР. Да, и он, в общем-то, объявил главную цель – это денуклеаризация. Ну, нукле – это ядро, да, ядерное оружие. То есть, иными словами, это исчезновение каким-то образом ядерного оружия в КНДР. А каким образом, он не сказал, то ли оно само растворится – как те демоны самоликвидируются. То ли они выкупят это оружие ядерное, то ли там еще что-то и так далее, то ли разбомбят. Потому что это, конечно, очень хорошая цель. Мы не можем позволить этой диктатуре угрожать нашей стране или нашим союзникам необразимым числом жертв. Мы считаем, сделаем все, чтобы предотвратить это. Совершенно неопределенное заявление. То есть, вот Трамп молодец, он, наверное, уже рекордсмен по неопределенным заявлениям. Мы вам это сделаем. Что сделаем? Вы определите, что вы сделаете. Вот потому что денуклеаризация – это не значит ровным счетом ничего. Это сделать так, чтобы каким-то образом у Ким Ина не было атомной бомбы. Или водородной, или того и другого. А как? Вот как, помнишь, то есть, анекдот тут про этого про Филина стратега. Помнишь этот анекдот? То есть Баян, ты что это, когда росомахи собираются говорят, ну что, ужасно, вообще, вот у нас шерсть такая, значит, и у нас всякие эти. Охотники охотятся за нами Чтобы шкуру спустить Что-то там из нас шить Мы от них прячемся там Куда-то в корне деревьев залазим там Норы роем А там всякие жучки, паучки Нас едят поедом делать Вообще нечего, вообще страшные дела Вот как тут поступить, что делаться? Говорит, там у соседней рощи Живет Филин, надо ему там подарки принести Он нам скажет, что он стратег ну, принесли, значит, все, там ждут, выходит старый фильм, принял подарки. Говорит, что у вас? Они ему объяснили, что там охотники, а там жуки, там вообще все очень плохо. Вот и стратег придумаем. Говорит, будут думать. Ну, сутки думал, они собираются. Он говорит, придумал. Будьте ежами. Они, ура, бля, классно, значит, будем ежами. Он говорит, слышь, а как ежами-то быть? Он говорит, я стратег, а это уже тактика. Вот, вот так и этот Трамп, он, он стратег хороший, но вот с точки зрения тактики что-то я не вижу пока, чтобы что-то продвигалось с КНДР. Хотя закручивание гаек с точки зрения санкций это очень действенный метод. Он хоть очень старый, но я думаю, что там сейчас прям все очень плохо в КНДР. Но Трамп еще больше туман напустил, посовещавшись со своими военными, он объявил о затишке перед боем. Не, ну понятно, потому что когда там сообщают о двух миллионах трупов в Сеуле, если вдруг Ким Чен Ын туда саданет, а он туда обещает садануть и сам подсчитывает, сколько будет трупов, то, конечно, в общем-то... Я понимаю, что говорят ему военные. Военные говорят о войне. Где главнокомандующий? Командует вот так и здесь. И Трамп, в общем-то, я думаю, уже в отличие от того фильма про этого, как его, Господи, Ворон Мюнхгаузена, помнишь, уже в однобортном никто не воюет, Трамп, в общем-то, в состоянии одеть и в однобортный, и в двубортное, и в трехбортный, что хочешь, может, одеть американскую армию, то есть она в состоянии воевать как угодно. Поэтому там нет такого вопроса, что у них не хватает каких-то материальных средств, технических и так далее. У них все есть. Авианосец Рональд Рейган уже на подходе. Уже Рональд Рейган почему-то об этом не пишут, но он уже практически подошел. Это, в общем-то, система первого удара. Что будет дальше, ну, посмотрим. После референдума, прошедшего в Каталонии, референдум о независимости, правительство Испании извинились за насилие. Да, видишь, выбрали, значит, представители правительства Испании. И, значит, он извинился перед Каталонией. Это представитель правительства в Каталонии. И он извинил. Ну, так сказать, это полномочный представитель президента по-нашему. Приехал, говорит, ну что мы тут вас побили немножко, но не переживайте, извините. Ну, на самом деле, осадочек остался очень сильный. И вот пишут, что баски начали требовать признать их отдельной нацией. Но ну, они всегда, во-первых, это требовали. Они есть отдельная нация. Начнем с этого. А если у них вообще свой язык настолько не похожий на все остальные, то, конечно, вон... Это... Таким образом, я думаю, что следующее заявление, но ну, пока с ними там, с Басками смогли договориться, то есть им там партии разрешили, выборы разрешили и так далее, то есть без войны, потому что ну, как, э, э, и террористические акты совершались. И, в общем-то, э, наверное, там <п <regulation> <п <endroit> нужен именно такой путь э -э мягкий, в стране Басков. Ну что они будут следующие, это вообще сто процент, вообще сомнений даже нет никаких, что они отвалятся с точки зрения вот, формальной, потому что географически отвалиться невозможно. То есть они же не могут принести ламы там. И долбить, долбить, долбить, и оторваться от территории Испании вместе с куском территории Франции, даже с биорицем, где как раз это Люд Путин там купил дома, где тоже его страна Басков, да, и куда-то в Атлантику уплыть, сказать, все, мы вас покидаем, то есть географически они здесь, чисто вот с точки зрения административной, ну, через некоторое время это не будет иметь вообще никакого значения. Сейчас вот последние потуги, поэтому не стоит из-за этого бить друг друга морды, бить палками и так далее. Я думаю, что все это нормально закончится. Но это может... Нормально закончится с фейерверками, лабзаниями и так далее. А может закончится с кровью, и тогда осадочка останется навсегда. Нафига кому это надо, я не понимаю. Начальник подразделения шифровальной связи СБУ, полковник Роман Лабусов, перешел на сторону ДНР. Вот меня спрашивает. Мальцев, есть два вопроса. Что бы ты сделал на посту президента РФ? И второе, что насчет Тараскина? тоже и тоже А кто Тараскин? Я честно... да и, Кроме этого человека... Не я понятно. не знаю, кто такой Тараскин. Вот, может быть, это моя главная ошибка в жизни. Но бывает. Вот, а что бы сделал на посту президента? Написано на сайте 5.11.17. То есть, восстановил действие Конституции незамедлительно. Простил бы долги... Незамедлительно. Все долги, которые связаны с банковскими кредитами, ипотеками для физических лиц, естественно, иллюстрацию провел незамедлительно. Да, для того, чтобы не дать возможность ага. подонкам продолжать, национализацию провел и так далее. Тараскин это президент СССР 2.0. А, да, да, помню, помню. Нормально я, в общем-то, отношусь. Но идея уже как бы старая. Мы эту идею в начале, в конце 90-х, в начале двухтысячных высказывали, что тогда была возможность еще на, на этой основе, в общем-то, порепать режим. Сейчас такой возможности нет. Начальник подразделения шифровальной связи. Тараскин наш президент. Вам повезло красный ястреб, что я могу сказать. А в РФ и пока президентом Путин. И президент По... вашего Тараскина тоже Путин. Да, поэтому давайте вместе э, просто э, жестко да, обратимся против Вовы. А потом мы решим, кто наш президент. Да, ему, да, за стол переговоров. Навальный, Мальцев, Белковский, кто хотите, не вопрос. Даже у, нас, да, у нас самая главная задача свернуть гниду. Так что никаких вопросов. Вот в Крыму да, объявили о победе над словом кофе брейк Представьте, какой жесть. То есть там уже было заявление о том, что надо победить словосочетание кофе-брейк, и они теперь заявили, что его победили. А? Представляешь, это... Я не знаю, как, как это. Вот глава Госсовета Республики Крым об этом заявляет. Представляешь, человеку больше нехера делать. Ты Все хоть с Матильдой боролся. Ты чё Там вон твоя подруга с Матильдой борется, а ты тут с кофе-брейк измельчал, а завтра там еще с чем-то. как они теперь называют это? Полосы? Не знаю. Не знаю. Вот они еще с праймерис теперь будут. Теперь следующий со словом праймерис бороться. А, вот. а перерыв они называют. Перерыв. -перерыв? Да не просто, просто перерыв. Принц Чарльз удостоил похвалы пиратов из Сомали, представляешь, причем он сказал, что там теперь рыбы навалом, потому что туда никто не приходит ловить, траулеры туда не заплывают, и, в общем-то, ну, все встали на уши. Ну, принц Чарльз иногда может там, грубо говоря, что-то ляпнуть, да, ну, так ведь оно и есть. По большому счету. Я не очень хорошо к Чарльзу отношусь, то есть из трех коронованных особ, наверное, ну, это связано, может быть, там с Леди Дианой, там с каким то еще там вещами таким Но так-то, в общем, он мне ничего плохого не сделал. Поэтому сказать, что он там какой-то особо ляпнул что-то серьезное, у нас гораздо больше э -э, мочат такие корки. вот посмотрите, что наши -то делают. И здесь вот он там сказал, что там рыба, потому что там пираты. Он же не сказал, что это хорошо, давайте развивать Пират. пиратство, да, чтобы было много рыбы. Поэтому, то есть, если сравнивать принца Чарльза с любым из наших политиков, вы что, как, как, как, как небо и земля, да? Старшее поколение не в курсе революции, почему им не доносит это. Старшее поколение с революцией у нас все в порядке, не волнуйтесь. Старшее поколение само слово революция любит. и Вы только начните нести слово революция. И они вас всегда поддержат. Потому что нас воспитали на революционных традициях. Я так понял, что нам вчера с Москвы звонили пенсионеры структур. Сейчас они будут себя показывать. то есть Они будут показывать, что они на нашей стороне. Так, ну давайте тогда вот, наверное, на донаты ответим. Тут вот много всяких событий, связанных с учителями, но ну, в связи с праздником. Расплакавшуюся из-за дешевого подарка краснодарскую учительницу уволили. То есть, в, было в интернете, как учительница расплакалась, ей подарок дали, она от нее отказалась. Ее уволили. А вот учительница православной школы укусила ребенка. Но это уже вчера был. Он в нее кинул... Оставь дверь открытой. Он в нее кинул радиатором. Она его укусила в ответ. Ну, бывают такие учителя. А вот с, с православными тоже произошла интересная история. Появилась первая христианская криптовалюта. Коин Христа. Не, у нас лучше название. На, на, на кой Христу? Надо назвать? На кой Христу ваши коины? А что вы вообще несете? Коин Христа, бля. Эх и люди. Вообще, представляешь, вот это, я думаю, там Бундяев должен принимать участие в этом. А как же? Ну, они же любят бабки делить. Представляешь? То есть, Христос выгнал а, этих торговцев из храма, а они все виды торговли затаскивают в храм. У них это, это самое основное, все остальное. Они Христа из храма выгоняют, да, но туда затаскивают все виды торговли коин Христа. Ну, представляешь, какое богохульство. И никакая Поклонская с Милоновым вилла не берет, не идет там с ними воевать предлагают спалить автозаки херам, потому что их расставили уже по местам сегодня. Да, и там на 800 э, человек просили автобусы у э, питерцев. Да? У это, у Смольного попросили автобусы на 800 человек. Я напоминаю, вот в советский период это всегда было э, в тех городах, где на Пасху начинали хватать людей, которые, ну как это происходило, пьяные лезли значит, через зацепление, чтобы попасть в церковь. А через зацепление пускали только бабушек, старушек, ну, потому что в церкви было очень мало места, в церкви было мало. И поэтому пьяных туда явно не пускали, их затаскивали в автобус. А так как не было автозаков, то эти пьяные начинали сразу, там же было при аварии, разбить стекло молотком или там дернуть за шнур, они дергали за шнур и выдавливали стекла. И вот за одну секунду автобус оставался без стекол. То есть как это начиналось, вот так вид, набьют, набьют, пух, ни одного стекла нет, и все такие грустные. Причем я вот как в то время человек, который работал в милиции, говорю, ни одного, я подчеркиваю, протокол на таких людей тогда не составлялся. Ни одного Спрашиваю, кто стекла-то побил. Ну, блин, кто-то, все. Ну и ну, более гуманный метод, я помню еще по старым советским фильмам: запихнуть, запихнуть картошку в выхлопную трубу. Очень эффективно. Не, ну да. да, тут, в общем все эти автозаки, они я с... думал, что это материальные тем, что объекты. Мало картошки пихать, понимаешь, они готовы коктейли. Да. Николай. А вот в Екатеринбурге предложили поставить памятник Екатерине на наподобие статуи свободы. Я думаю, Новиков офигел, да, там, помните, город древний, город длинный, имя рек Екатерины. Даже свод тюрьмы старинный, здесь построен буквы Е. Ну, дальше можно не продолжать, а то Поклонская там мать, с вилами прибежит, помнишь? Здесь от века было тяжко, здесь пришили Николашку, и любая помнит башня о Деминской семье. Конечно, не Новиков гений, а вот те, которые хотят памятники Екатерины к 23 году поставить, которые там, я не знаю, и... Я не знаю, какого там размера, ну наверное, с родину-мать больше, как, как Никита Сергеевич. Опять вот незабвенный Никита во всех этих начинаниях виден. Помнишь, как он приехал в Америку, увидел статую свободы и сказал, наша баба должна быть больше. Все. И родину-мать поставили, который чуть не в два раза больше статуи свободы. Ну Принципиально. Вот сейчас тут будут ставить какие-то памятники Екатерине. Не, я не против Екатерины. Я считаю, что ее одной из лучших правителей России, но вот спрашивают меня тут сегодня замучили по поводу того, что в интернете разместили, я так понимаю, на православных сайтах и так далее. И вот даже я ретвитнул у Вячеслава Мальцева, это не я, есть там кто-то под ником Вячеслав Мальцев в Твиттере выступает, вот даже ретвитнул вот такую вещь, потому что я понимал, что мне придется как-то да, объясняться, да, объясняться, хотя вот, да, вот так вот это выглядит, да, вот, и, значит, тут вот сверху я, соответственно, и с левой стороны, это неизвестный святой, икона найденная в Египте, в Коптском монастыре Бауид. Да, Ба Я так понимаю, что вот мы посмотрели в интернете, действительно такая икона есть, где-то в Америке она хранится. А вот слева, ну это уже Баян, слева фрагмент фрески из Бенедиктинского монастыря Пампоза, и даже мы как-то показывали... А и, в общем-то, тут антихрист, который пожил, э, сцена «Страшного суда», и похож он на Вову, действительно. Но ну, мне трудно определить, похож вот этот неизвестный святой на меня, или я на него лучше сказать. Это уже не мне судить. А вот на вову я могу сказать, реально похож. И вот меня спрашивают, как я к этому отношусь. А как я к этому отношусь? Ну, никак. Там есть какие-то картинки, на которые кто-то похож. Ну, Вов похож на Антихриста. Ну, я далек от мысли, что Вов Антихрист. Ну, просто моль, да? Ну, конечно, он служит злу, безусловно. Я далек от мысли, что если я похож на святого, я святой. Я точно никакой не святой, обычный человек. И, безусловно, со всеми грехами человеческими в полном объеме. Ну, тут мы будем говорить, наверное, не обо мне, а себе. Мне не хотелось бы говорить в данном контексте ничего, потому что я как бы живой из мяса и костей, и как-то кто начинает заигрываться с вот этой прелестью, всегда очень большие проблемы. Поэтому я никогда не прельщаюсь. А вот про Вову можно сказать? Вот, действительно, некоторые вещи очень странные. Да? Вот, ну, например, вот есть такая вот картинка, которая нарисована в 1862 году. В книге, даже название Я ее фиг вам прочитаю. Да, нет, ну, прочитай, как дикционарий инфернал, да, инфернал, то есть, это, а, как же, ну, адский, адский дикционарий, ну, как это, ну, не разговорник, а, ну, тот, тот кто описывает, атлас, короче, атлас. Атлас, адский атлас. Вот в адском атласе вот такой вот крендель, да? Видите, это вал, бес-вал. Ну, нас как балбес. Балбес. Валбес. То есть, это восточный демон. Восточный демон вот с такими ножками, видите? Он может в виде кота приходить, может в виде лягушки, может в виде вот такой рожи, кстати, весьма похожий на Вову. А вот так Вову рисует, и это, кстати, очень интересно, да? Вот совпадение да вдруг путин краб появилось такое совпадение и почему появилось но ну, у меня есть определенное мистическое сознание я думаю что в этом есть какая-то связь но путин точно не, не сатана да не не баал то есть иначе бы у нас были бы гораздо худшие проблемы а вот еще интересную фотку твиттере, да, нам прислали вот такая, так она выглядит. Вот кошки смотрят на Путина. Мы же знаем, что кошки видят нечто другое, чем все остальные. Посмотрите, как они на него смотрят, таким интересом. Написали, что кошки... А ты не увидели... убрал картинку? Какую? А, все убрал. Я... Кошки, кошки увидели крысу, да, вот, вот они, кошки, смотрят. Но ну, на самом деле кошки не крысы, они что-то другое видели, это интересно. Я обратил внимание, у меня кошка на путинское изображение, я об этом говорил, даже вроде пока. она шипела. Вот Лада у меня шипит на Путина, она его сильно не любит, не знаю почему. Вот, то есть надо у нее спросить, Баси никак не реагирует. А вот Лада не, не любит, да эхо не, <смех> не любит так что я не знаю что тут еще комментировать от меня потребовали комментариев но я не знаю что еще комментировать в данном случае есть вот такое совпадение как угодно оно может действовать в любом случае оно нам на руку потому что есть люди с православием головного мозга и если это появилось и появилось от не благодаря нам это точно то есть, нам несколько человек сразу начали скидывать, причем один мусульманин, который где-то нашел эту икону, я, ну, в смысле изображение, я бы никогда и не увидел ее, и другие люди, которые все это делали. То есть, э, я думаю, что на вот православные сайты надо это заливать. Для чего? Для того, что если они даже не будут, те, у кого православие главного мозга нашими сторонниками, они, по крайней мере, не будут нашими врагами потому что у них мистическое сознание сильное, и они скажут, ну я нафиг, а зачем? Ну, чем черт не шутит, да? Там, помогать адским каким-то силам и, и мешать другим более, так сказать, лояльным Господу нашему. Зачем это нужно? Я думаю, что это никому из них не нужно, поэтому надо всячески продвигать. И я всех прошу двигать. Это тоже на будет очень хорошее подспорье для того, чтобы они там переключились с Матильдой на реальное зло. И я думаю, что будет все, все нормально. Так. Значит, завтра у нас... Проходит... Золото скупают для возможности печатать деньги триллионы. Да, деньги они. Так могут триллионы печатать без всякого золота. Зачем? Завтра у нас проходит мероприятие. Список мероприятий есть на сайте 5112017.org Сайт есть в описании под видео. На мероприятии делайте перископ трансляции, делайте фотографии, снимайте видео, присылайте на контакты, указанные под видео и в бегущей строке. Значит, мы попытаемся организовать трансляцию, не обещаем, что там будет Мальцев. Попытаемся... Что, я, буду, я буду обязательно. Попытаемся организовать трансляцию 24 часа в сутки, для того, чтобы вы заглядывая на канал Не, не 24 мы начнем с утра с раннего утра начнем, Заглядывали да. на youtube канал и смотрели что происходит будем также а а а освещать эти контакты также будем рассказывать в процессе вещания как к нам попасть для того чтобы вы попадали и докладывались здесь люди в чате опасаются что если ты скажешь что завтра ты будешь сидеть никто никуда не пойдет нет, Поэтому... нет, нет, нет, а зачем? Я буду я буду приходить там время от времени, заходить и буду комментировать какие-то вещи, вы их потом все в записи сможете посмотреть, они никуда да, не это, денутся. Да, этот эфир не как тот, он будет записан да. с монитора, и мы его обязательно выложим при любых раскладах для истории. И нам очень важно, чтобы был... Это, чтобы от вас была информация, чтобы вы вкидывали ту информацию, которую мы можем э, показывать. Поэтому 64 – это почта. Вы на нее скидываете ваши видео, фото, материалы и так далее. Вы размещаете материалы ваши в э, перископах, чтобы все, чтобы все было для истории, все оставалось. Очень-очень это важно. Обязательно заходите, значит, на артподготовку, основной канал и основной сайт артподготовки. Оставляйте там свои комментарии, присылайте свои фотографии и вебинар можете, можете с вебинара вещать прям непосредственно с телефончика. В, в да, любом, с планшета, да. прямые включения оттуда, где люди. Наталья Чернявская спрашивает, Надежде помощь будет? Да, Наталья едет до да, адвоката, он, к сожалению, еще не доехал к концу эфира. Пока все, что у нас есть, телефоны у нее не работают. У нас есть информация про Надежду, что в понедельник ее собираются отвезти на Лубянку, пока проходит проф... профбеседа, так называемая, с ней. Смотрим, что будет происходить дальше, пока никого не, никуда не увезли. В Хабаровске, слава уже, полицаи дежурят с камерами на центральных улицах. Представляете, как они боятся. То есть, вот когда у них 82%, как они говорят, и они так боятся, раз такое возможно? Вообще, не, даже близко этого нет. Так можно бояться, когда у тебя 0,1%. И вот еще Алексей Сизов пишет, я не знаю чей это лайк, но вот он усердно нам загадил чат. Народ, в Москве завтра сопротивляемся, начинаем бороться с режимом. Ни в коем случае не сдаемся мусорам и не делаем никакого, не даем никого заграбастать. Отбиваем каждого человека, зачитайте. Весь чат сегодня за, засрал, я считаю своим долгом его зачитать. Так. Това, читай. Данато. Да. Старый Лис из Мурманска пишет. Виват Кунта, Вайш Нори. Письмо с видео по описанию лайков получили. По списанию лайков получили. Да, мы мониторим почту. Писем очень много. Нет, говорим, ты получил, не посмотрел. Я, я видел описание, но я не видел видео по списанию лайков. Ну, надо, надо посмотреть и выложить, значит, и людям рассказать, как это... Нет, мы знаем, тех, Нет, технически что, знаем. Ну, зачем нам смотреть, как их списывают? Мы, Нет, не, мы, ну, интересно, что? да. Нет, я смотрю концерт девчонок, у них на сайте, на, у нас на канале 2400 лайков. Я захожу через полчаса, там 1200. Ну, я ну, своим да. глазам-то верю. Да, ну, да. Юрий, Ангелина, Владимир без подписи присылают помощь. Спасибо огромное аноним, Вячеслав, можно перечислять свои рифкоины на чужой счет а то у меня друг тяжело и кропотливо занимается чисто словесной агитацией подтягивающей людей, но вам это на почту не, при... не прислать потому вы да, да, да, комментарии да. пишите, да. можете на свои на... вы же потом сами приедете за ними, будут за... фотографироваться и... да, и еще раз мы подчеркиваем то есть все люди, которые завтра выйдут присылайте свои материалы всем, да, всем зачислим на донаты вообще без вопросов. На эти, на ревкоины, вернее. Александр, 17. Вячеслав, э, Вячеславу всем соратникам здоровья и силы. Вячеслав, чем опаивают полицейских, что в стране, переживший фашизм, они ведут себя как полицаи-оккупанты с цинизмом, ненавистью, по-халуйски, палку колбасы? Ну, большинство так себя не ведут. Но они берут пример со своих товарищей, там всегда подразделения 1-2 таких отмороженных есть все как-то ориентируются на них но прям они тут же прекращают на них ориентируются спасибо. как только видят что сила не за ними сергей слава привет жена сказала что если мы сейчас кроссовки не закинем то завтра придется с ними наши идти только что вернулись успешно две пары на провода спасибо спасибо да мы продолжаем то есть и продолжаем закидывать всю эту обувь, поздравлять Вову и, и завтра, и, в общем-то, ни, ничего не меняется. И все выходные нам, нам нужно... То есть мы продолжаем к 5 11 все Персонал, готовить. <клес> Самогонщик и Шумеги, не за за Россию обидно. Удачи нам всем. Спасибо. Вячеслав, и все же просвети, чем анархизм Бакунина отличается от Мальцева и Махно? Ну, очень сильно отличается. Давайте об этом потом немножко поговорим. Дело в том, что Бакунин все-таки творил в первой половине да, и в середине 19 века, когда понятие были такие, как анархосиндикализм, и там чистые анархисты боролись с анархосиндикалистами и так далее. То есть тогда, когда не, не было возможности рационально объяснить отмирание государства. Вот как оно будет, как без государства? То есть, а если вот то, это, там, пятое, десятое, да? то есть мы видим а, некоторые проявления а, вот этого то есть, анархия именно Бакунинской, даже в манифесте Коммунистической партии. Да? То есть, помнишь, когда по поводу семьи там написано, о, о отмирании той формы семьи, которая присуща капитализму и так далее. И никто не мог тогда этого объяснить. То есть, как это объясняли? Это объясняли об обществлении женщин. Да? Вот все женщины будут общими. Сейчас мы можем объяснить, как дальше не будет семьи в том капиталистическом виде. Потому что, да, у тебя там будет, может быть, там какая-то электрическая подружка, там, да, которая будет и по хозяйству, и все там, и умная, и красивая, да, и теплая, и всякая. Понимаешь? А тогда как они могли это объяснить? Информационный мир, взаимодействие с ним, взаимодействие с кибернетическим миром. Сейчас это все для нас понятно, и то это в начальной стадии, а там как они могли это объяснить, они каким-то образом, я не знаю, и поэтому я преклоняюсь перед ними, они понимали, что так не должно быть, государству не должно быть. Финансовая система не должна быть, ростовщичество не должно быть и так далее. Но они не могли объяснить, как должно быть. Но они этого хотели, чтобы этого не было. И поэтому они выдумывали некие вещи, которые мы рассматриваем сейчас как утопия. Да? Вот у, у Томаса Морова все нормально, вообще все хорошо. Да? Главный вопрос возникает в каждой утопии, кто чистит говно. Главный вопрос, все сразу вся утопия утонула. Мы-то на этот вопрос объясня... даем сейчас ответ. Роботы чистят говно. Всю тяжелую работу выполняет человек не обязательно даже трудиться. Понимаешь? Все, мы пришли к этому. А раньше нет. Раньше на этот вопрос не было ответа. Поэтому говно чистят коллеги ущербные там и так далее. Всегда кто-то есть тот, который лишен общих Правда. вот все, большинство Имеет эти права, имеет такие возможности А другие не имеют Поэтому ну, я, конечно Ну, давайте потом Сейчас меня понесет и вообще мы не остановимся Антонина, Серег... Сереги пишет, Ты виноват лишь тем, что хочется Мне кушать Ну да Даниил, Даниил на революцию. Привет, Слава, и всем соратникам. Недавно подвез человека, оказался жополиз Вова. Давно таких не встречал. Слава, скажите в эфире всем жополизам. 5 в 11 будем рвать их все на революцию. хорошо. Вы понимаете, что вот этот жополиз Вова, до 5 Вот как только меняется, Вова вылетает с этого кресла, и там появляется в этом кресле другая жопа, это будет жополиз другой жопой. Он не Вова жополизм. Он же палец вот перензии? этого, помнишь, как в этом, в, в такой же фильм Солоницын там играет, когда, говорит, был я говорит в одном городе председателем рефтрибунала, и, говорит, и был у меня Маузер. И, говорит, смотрю, говорит все приходят ко мне посоветоваться, а потом, говорит, я понял, ни ко мне не ходят, к Маузеру. <плодисленная> вот так и здесь, понимаешь? Пишут, что золотом трапать удобно, универсальная валюта. Да Но блин, золото, нифига себе, да золото ты. Самое тяжелое, Конечно, трапа, 50 я, раз тяжелее воды, вы чё. А во-вторых, его стоимость не равна даже, я не знаю, грамму ртути. Конечно, 26 шесть кило золота и этот миллион долларов. 26 килограмм, а миллион долларов это... Нет, не один, 10 килограмм, да, представляешь? А если это в 500 евровых бумажках, то считай в 5 раз меньше, 2 килограмм. То есть все. Лиза, на революцию прозрачную или белую фиолетовый цвет одиночества не подходит. пмст Решим, я думаю, оно само решится. Павел Зеленоград, дожидаясь ноября, съехать с катушек можно, скорее бы. Да мы тоже уж заждались. да. Геннадий, доброго вам. А встреча с вами остается лишь, лишь мечтой. Если найдется немного времени по электронной почте, то ответ мудреца и точку зрения просил вас высказать по заданному мною вопросу. С уважением Геннадий. Геннадию. Да, да, Геннадий, можно и по скайпу пообщаться, никаких вопросов. Можно пообщаться в вебинаре. Завтра вот будем... Павел Зеленоград, никакой легализации марихуаны против дряни, но, точка. Ну, я думаю, что вот насчет марихуаны, это пусть люди решают. Я уверен, конечно, что у нас народ не поддержит легализацию марихуаны. Я человек, который один раз в жизни в детстве только курил марихуану и так и ничего и не понял, да, в детстве. Да, ну, она шучет, попробовал, сожрал э, эту, домой, пришел к кастрюлю еды. И все, и ничего не было больше. Вот. И я думаю, что... Да, да я проголосовал, да, ну о чем ну, хотят они, о курить. Потому что декриминализовать очень часто, я как криминолог вам скажу, гораздо выгоднее. Чем делать это преступление, Представляете, какое количество людей нужно будет ловить, судить, сажать. Какой бизнес, когда это является криминальным. Как декриминализуешь все. Сразу же интерес у криминальных сфер пропадает к этому делу. Вот верный Мариночка, дорогие друзья, привет. А еще можно обувь привязать к машинам. Завтра попробуем. Денежка, как обычно, доброе дело Путлер, сосуд, будь ты проклят, да. Дмитрий, приветствую на добрые дела. зачислить, пожалуйста, на рекордный Вова, уволь лучше себя. Отлично. Слава 40 лет. Завтра в Москве на Тверской буду. Если не вернусь, позаботься о снавьях с умножением. Вячеслав Бородушкин. Конечно, такой вот... Прочитать очень трудно, и я, я даю слово, что позаботимся, но всегда очень, очень трудно такое читать, потому что мы понимаем, что происходит, и понимаем, что эти суки, они ну, могут дойти до крайности, но после этой крайности мы их просто вынесем. Поэтому я хотел бы обратиться еще к правоохранителям, которые слушают нас, Ребят, ну вот честно я вам скажу, тот, кто откроет огонь, он потом нигде ведь не спрячется, вы же это понимаете. Ни в одной стране мира. То есть мы же потом везде найдем, вытащим откуда угодно. Это только в Тибет уходить в какой-то монастырь и из себя изображать до конца жизни буддиста. И то не факт, что не найдем, потому что наши люди везде ездят. Ну, представьте, те, кто стрелял в народ, мы же не... Не как бы не Порошенко, да. Ну, четко сразу определим, фотки повесим, за каждую голову определим, сколько бабок и так далее, и так далее. И все. И самое страшное, что людям потом не жалко будет вас вот так же, как те, которые там чудят в Сирии, да. И потом фото столько по этому поводу. И здесь тоже никому жалко не будет. Поэтому не надо. Пожалейте себя. Но ну, не жалейте вы никого в жизни. Пожалейте хотя бы себя. Сергей волга да, На 5 11 17 надо сделать смс-рассылку, как МЧС, о штрамовом предупреждении. Да. Это очень хорошая мысль. Антон Наумов. Небо над всей Россией становится безоблачным. Ривкоины Дронов, Зеленоград. Посмотрение завтра в Москву. Спасибо. Владимир Мордвинов. Будет ли легализация проституции? Вот на этот вопрос не могу вам ответить. Не при всем желании. Я говорю, я знаю, что первый закон человечества, там закон Салона, законы Салона 500-й год до нашей эры, вот как раз касались легализации проституции. Да? И ничего ведь не изменилось то есть они были связаны там с определенными запретительными мерами, что вот так можно, а вот так нельзя, столько можно, а вот столько. И что, кто-то что-то это исполняет. Легализуйте вы это, запретите. Я думаю, что здесь необходимо, конечно, как-то вот решить все наши вопросы. И когда у нас останется один Проституция, тогда, тогда заниматься им. То есть я, я я бы для себя это отнес напоследок. Да? Вот как Дима Аяцков, помните, легализовывал проституцию. Первым, что он решил сделать, <когда>, когда пришел к власти губернаторской, решил легализовать проституцию. Потом он пожалел об этом раз 550. И я был этому свидетелем. Мы сейчас запустим анонс передачи на. Без времени, чтобы вы могли общаться в чате. Ручку дай мне. Ага, спасибо. Так, что да. у нас еще? Добро. Алексей, без подписи. Спасибо, Алексей. Да. Александр Нара, Вя Вячеслав, добрый вечер. Астафьев сказал великие слова. Кто врет о войне прошлой, приближает войну будущую. Зачем это обрончание оружием? Слепой патриотизм. Война это страшно. И там очень мало героизма. Да, это точно. Кирилл Зеленограда, пожалуйста, закрепите камеру. Стол шатается и камера трясется. Хороших выходных. Спасибо. Спасибо. Павел из СПБ на борьбу. Владимир из СПБ. Привет, соратники. Крайний донат. Штрафы за митинг не плачу. Кредитов больше, э, э, кредитов больше дают. Шлю приставов на три буквы. Ухожу в разлив. Встретимся 5-11. Молодец. Молодец. Напишите нам на Спонсор почту. Спонсор доната Тиньков, <свят> Напишите нам на почту свои контакты. Сергей Тамбов, здравствуйте. Отмечаю сегодня свое 35-летие. Болочек купил. Ночью пойду в Обу поздравлять. Как же он останется без внимания? Вячеслав. Вячеславович посылал э, в тот раз стихи. Да, почту. я прочитал, да? Вы их так... Да. Да, прочитали. мы прочитали стихи. Стихи все я читаю. Добро, добро. Спасибо. Спасибо. Вячеслав Пермь. Дорогой Вячеслав, скажите, пожалуйста, будет ли проходить протестная акция 7 октября в городе Пермь? Если будут, то где по плану сбора? Не могу найти информацию по своему городу. Обязательно собираюсь подойти. В Перми точно будут. Посмотрите, да, сайт, чате... сайт Навального. Все они в чате нам писали. И в... а где еще можно... Ну, пусть напишут наши соратники из Перми на, на сайт, сайт, на сайт на 5 Да, увидите, где будет стоять ОМОН, где будет куча народа. Да, это, общем... мы и есть. Нас всегда сопровождают полицейские. Поэтому вы... Не промахнетесь, Владимир из СПБ, Спб на революцию, Ильич, вряд ли Навальный призовет своих на пятое, одиннадцатое, семнадцатое. Может, все проведем седьмого? Да, я не против провести седьмого. Но Навальный уже на пятое, одиннадцатое, семнадцатое призвал своих, если вы помните в Архангельске. Он понимает, что его посадят, сказал Вон там, как бы Мальцев решит какие-то вопросы. Так и делаем. То есть, ну, имею в виду чисто технические. Потому что 5 одиннадцатое 11 вроде, это как бы общая тема. Светлана Краснодар. Добро быть Путина в утиль на ревкоины. Спасибо. Спасибо. Валерий, на революцию. Спасибо. Спасибо. Демонии. На каждый мусорный бак в стране надо нанести надпись «Для Путина» или «Вову сюда». «Вову ну, сюда» – это хорошо. Александр Вячеслав, много ли у вас соратников в славном городе Тури? Очень много, да. Я же туда приезжал, и там очень большое количество людей. Хотел бы выйти на прогулку, а информации на сайте нет. Не знаю, надо... Кто вот гуляет, да? В стуле, напишите, пожалуйста, где вы проводите прогулку на сайте 5 11 орг. Александр, хунта, сосед работает в охране на стадионах Москвы. Пропоросил его 5 11 не стрелять. Говорит, все, все, все, все... Все оружие приказали приказать. сдать. Наверное, и в армии у каждой и оружейки поставят росгвардейца, дядя Саша. Да, это точно. он как -то и делал. Вот поэтому мы, мы говорим, что не берите оружие. Многих, многих... Сейчас армейские подразделения, вы знаете, вывели из мест дислокации, причем вывели без оружия. Оружие осталось там. И это специально сделано. Поэтому у них будут одни дубинки. Ваше плотник. Вячеслав писал письмо на почту о борьбе с режимом 5 11 их же методами. Что думаете? Также у родителей есть участок по 7 Сейчас говорят, что 3 сотки нужно выкупать дополнительно. Подарите после... Подарите? Подарите... Да вообще по поводу земли нет никаких вопросов. Мы земли уже это обсуждали, всего. да. Земли и, и в общем-то в столько строение. Останется от этих ребят да. очень много. там У того, кто собачек Возит да, на самолете У нее там до Рязани земли От Москвы до Рязани <связываем> Сколько дадите Ревкоинов За организацию митинга после произвола властей Против произвола властей против да поддержите, поддержите ли вы установку памятника Литвиненко На месте где стоял Феликс Да почему нет ну и Литвиненко можно по-разному к нему относиться, но в любом случае он заслужил себе этот памятник. Ну имеется в виду там ГБУХа. Ну пусть рядом с Феликсом. Зачем ломать произведение? Не, а Феликс-то уже убрали. Там где-то стоит. Там никого нет. Там камень, там камень стоит. А Феликс лежит в парке искусства у моста. Тогда вообще не вопрос, да? Девожник, здравствуйте. А будут ли изменения в нынешнем трудовом кодексе РФ? В какую сторону может он изменить есть и готовые законопроекты но трудовой кодекс в том виде в котором он есть противоречит конституции российской федерации поэтому это закон который должен быть полностью отменен для начала да то есть а потом уже должен быть составлен новый трудовой кодекс исходя из реалий современности ну, представляете трудовой кодекс вот который есть он писался на основе Савдеповского Причем писался Савдеповскими юристами В новых реалиях. То есть получилась полная херня Совершеннейшая херня Поэтому нужен нам такой кодекс нам, Там 90% положений Абсолютно не нужны Нам нужно Реальные закрепленные права Причем право на труд Совершенно не относится к этому Нам не нужно право на труд Как это не парадоксально нам нужно право на жизнь достойную, на вознаграждение достойное. Никто, никто не требует, чтобы каждому была дана работа. Но все требуют, чтобы каждому была дана достойная заработная плата. Вот о чем нужно говорить. Поэтому тот, тот законодательный акт он просто устарел. То есть мы говорим о том, что каждый должен получать на достойную жизнь. Ну Как в нормальных странах, европейских, происходит, или как происходит в Саудовской Аравии, куда, откуда сейчас шейх при, приехал. Это вроде страна, в которой нет трудового кодекса. Но, ну, блядь, все имеют. Да? А здесь есть трудовой кодекс, и все вот такую корягу выкатывают. Анатолий, Путина в утиль. Завтра прекрасный день надежды на справедливое общество в России. Выйдем на протест против беспредела банды воров и жуликов. встанем на пути оборзевших гадов. Очень хорошо. Пенсионерка Инка, на революцию за победу. Смотрю два года, плохие новости. Посылаю в донат со дня появления его. Будут мне начислены на Ревкоин. Да, конечно. А вы Ин... а, есть там? Да, email есть, да. Нет, Светлана. Нет, Николай, а email да. нету, поэтому, пожалуйста, пришлите email на почту, напишите в мальцев шестьдесят четыре собака gmail точком или сюда, чтобы мама зачислить. Хунтов Мальцев Рязань. Завтра днем выходим на пикет. Дождь не помеха, все. Залами... Заламинировано. А вечером присоединяемся к Навальным только вместе к победе. Да. Зарплату третий месяц не дают. Работаю начальником ПТО. Не работайте, сидите дома. Осьминин ПЛ. Слава, мы любим тебя. Удачи. Да. Костер на серебряную пулю со смещенным центром на Малифика. Очень хорошо. Максимус Пырловка, слава. А если события раньше начнут происходить, или завтра успеете приехать, или прилететь? О, конечно, мы очень четко себе представляем, что завтра может очень все серьезно начаться. А. И мы к этому готовы и, в общем-то, продумали все. Я думаю, что. Ну. Но... Не знаю, как, как это говорить. Ну, в общем, все, все начинается, все начинается, в общем-то, все началось, если так почеснуть. по чеснухе. Ольга Новокузнец, на нашу революцию на -иглу. Спасибо. Усы, лапы и хвосты. Вячеслав, возможно ли, что Вова специально вызвал короля саудитов, чтобы постановочно получить приглашение для официального отъезда из страны, например, в начале ноября? Если да, то что пообещал бедоносец? Не знаю, Вова наверняка уверен в неизыблемости своей власти. Он оторвался давным-давно, он себя мнит царем, он садится на трон палеологов, и все у него в порядке. Поэтому я думаю, что он даже не планирует никуда бежать. Я думаю, что у него даже нет плана отступления. Вот лично у него у всех есть, кто рядом. Я думаю, даже у членов его семьи есть, а у него нет. Да, кидайте ботинки, старые просят напомнить. Везде на провода, на деревья, на окна вешайте. Путина в утиль. Путина в утиль. Георгий Монтегра. Для тех, кто не решил, что он должен делать 5-11, первое, чего боится власть, это толпа. Надо просто выйти. Второй страх перекрытые дороги. Дороги это артерии города. Намек, все, я думаю, поняли. Да, все, все поняли. Спасибо. На памятник курящему солдату, Евгений. <с> Спасибо. Тот же Георгий монтегран Не надо вешать на себя никакие ленточки. Вас по этим ленточкам будут распознавать и винтить. Эти ленточки еще уголовное дело пришьют. Свои, своих узнают. С да. ленточками Первые же и начнут задерживать. Нет, ленточки имеется в виду на деревья вешать везде, чтобы это было вот, там, привязывать. Все, наглядная агитация. Траурную ленточку. Да. Фома, я в провинции живу, сейчас ментов нет здесь почти, не подготовился работа. извините, братцы, э, чё? Не отвлечь теперь, ага. хоть ментовку сожги, а -а -а. тех псов регион поздравления, говорят имена, фамилии, снимай все. От Волги до Енисея, от Вовы заебся ващея, русский народ. Фашист, скромный вклад За в революцию. революцию. Вову повесил на борт своего КАМАЗа грязные спаги, рассказал коллегам, и на утро четыре КАМАЗа с, откры... с открытками выехали на линию. Очень хорошо, очень хорошо. Молодец, браво. Валера, Валера Веребилки, без подпись, Спасибо. Елена Вячеслав, передайте привет Евгению, будущему специалисту по машинному обучению и писателю. Мы готовимся. Привет. Александр... Елене привет и Евгению Привет. Спасибо за информацию про митинг Седьмого в поселке Селятины. Вместе победим. Спасибо. Из Саратова. И кто? Это Хиллари Клинтон. А Хиллари Клинтон. Привет всем. Давно готова готовим других? других. С Богом весной отправлял 500 рублей, когда не было рифкоин. Может, зачислить с удовольствием. Конечно. Приши, пришлите, пожалуйста, свой мейл. Да. От вас... курильщиков на рефкоины на данный момент один рифкойн равен одному рублю. И, наверное, уже нет, наверное, уже гораздо больше. Соратникам, привет, с алтая Мы с вами есть вот такой наш соратник робот. У него канал с крутыми клипами и песнями, в которых он троллит Путина и Вату. Советую посмотреть клип. Русь стала с колен так резко. Спасибо Ёжик в тумане, так как меня никто Вокруг серьезно не воспринимает Хочу выдвинуться в фиолетовый президент Тогда реальная власть будет у народа На фиолетовую революцию пожертвовать Это вчера уже было, это мы второму разу Прочитали, это очень хорошо Спасибо, что вы нас слушаете Спасибо Сам эфир завтра будет Будет эфир, завтра я говорю Но это будет Марафон. Я так периодически буду включаться, потому что все-таки нужно как-то с регионами связываться, получать информацию. Вот нам тут подсказывают, что мы будем сейчас загружать еще анонс трансляции, чтобы люди могли в чате общаться ночью до начала эфира. Угу. Сказать, и мы полномасштабный эфир по разбору полетов сделаем в воскресенье. Посчитаем убытки, посчитаем... Ну, не знаю, насчет воскресенья, может быть, и кажется, может быть еще и воскресенье никакого разбора не будет. А, ну, может да. да, поэтому ты не торопись, может быть, все будет продолжаться. До свидания. Да, спасибо. Так, спасибо. Слава, можно листовки скидывать на город с воздуха как-то приспособить для этого беспилотники или что-то другое? Да это как угодно, может, что угодно. И беспилотники очень хорошо, и через трубу... Ефремова, да, это описано, когда а, быть, эту, шахматную задачу через трубу. Там тяга очень хорошая. Туда, если листовки они выдаются, так что. Оповещения Спасибо. эфиров нету не из-за нас, а из-за Ютуба. Не приходит оповещение людям. Так, что еще у нас тут? Я хотел еще фотки какие-то, может быть, показать. Нет. Спасибо большое, что вы нас смотрели. До свидания. До свидания.